Всех приветствую, вы попали на канал Акигай И криптовалюта продолжает нас радовать шикарными скидками а Золото у нас растет, фондовый рынок также дает нам возможность закупиться Рубль падает и все шикарно, все позитивно И давайте с вами разбираться в текущей рыночной ситуации Что же вообще происходит и что же делать? Итак, биткоин, как я уже говорил, что без подтверждения мы не можем рассчитывать на дальнейший рост Как видите, здесь фигура голова и плечи полностью сломалась то есть после нисходящего тренда здесь образовывалась голова и плечи. Вот первое плечо, вот голова, вот второе плечо. Как видите, она не сформировалась. И поэтому фигура в принципе не была образована. Поэтому подтверждения для повышения здесь не было. А я именно жду этого самого подтверждения. Напоминаю, что уровень 45 тысяч, то есть данная область локальной поддержки, а служит... Ориентиром до дальнейшего повышения Если мы ее пробьем и закрепимся Выше нее, то, естественно, мы полетим Дальше на повышение Но пока что этого не произошло Естественно, фигура голова и плечи в локальной картине Может перерасти в нечто другое Например, либо в восходящий Треугольник, то есть в нечто подобное Либо фигуру двойное дно То есть уберу две черточки и, естественно, данные фигуры будут считаться завершенными только в момент пробития уровня 45 тысяч. И по-прежнему уровень 45 тысяч служит таким ориентиром для дальнейшего повышения и смены тренда. Как только вы увидите пробитие уровня 45 тысяч, знайте, что это хорошая позитивная ситуация. Итак, биткоин скорректировался с последнего локального максимума примерно на 20%. Это хорошая скидка. И, естественно, напоминаю, что лично для меня, давайте открою график BLX. Закройся, пожалуйста. Окей, недельный таймфрейм. Напоминаю, что зона от 40 до 20 тысяч служит для меня отличной областью для покупки. То есть от 40 до 20 тысяч я активно все покупаю. Как только мы зайдем в красную зону, то есть превысим уровень примерно 62 тысячи долларов, тогда можно постепенно а с каждым импульсом фиксировать прибыль. Данные зоны у меня примерно отмечены на всех криптовалютах. То есть вот, например, биткоин. Находится в зеленой зоне, для меня хороший зона для покупки, эфириум также находится в зеленой зоне и так далее. То есть, лично для меня это хорошая возможность закупиться по скидке. И я это в принципе и делаю. Я сейчас покупаю криптовалюту абсолютно каждый день. Сегодня я куплю криптовалюту Луна. А Луна находится на сильном уровне поддержки 50 и стоит на одном месте в консолидации, просто не хочет двигаться дальше вниз, а поэтому сделаю я покупку на уровне 50. У меня в моем портфеле по проекту еще нет криптовалюты Луны, поэтому начну накапливать с сегодняшнего дня. Итак, Луна, Луна USD, так это не то, просто Луна, окей, маркет, 100 долларов, купить подтвердить. Вот все мои активы на данный момент. Напоминаю, что я покупаю криптовалюту каждый день с 1 января, то есть абсолютно каждый день по 100 долларов я покупаю с 1 января. И вот э, портфель статистика, all-time profit минус 15%, рынок падает, я продолжаю докупать, Постепенно передвигаю среднюю цену вниз, то есть откупаю все просадки и, естественно, жду роста Вы должны понимать, на какое время вы инвестируете Я инвестирую на совершенно неограниченный срок, поэтому я могу ждать столько, сколько захочу У меня есть цели и зоны для фиксации прибыли и покупки Криптовалюта NIR у нас пробивает локальную трендовую линию поддержки, которая образована на такой трендовой линии посередине Мы ее с вами пробиваем и цель для понижения давайте посмотрим какая я рисую от поддержки до начала импульса. Получаем цель в районе 7 долларов. Здесь же находится очень сильный уровень поддержки. Также я немного изменю наши FIBA. И теперь уже цель получается в районе 4 долларов. Здесь же находится тренд поддержки. То есть первая цель для понижения это 7 долларов. Вторая цель для понижения это 4 доллара. А на этих отметках будьте готовы. Ожидать рост И, естественно, это хорошие отметки для покупок По более выгодным ценам Криптовалюта Ада также у нас пробила колоссальный Очень сильный уровень поддержки в районе котировки 1.0 Круглое значение А этот уровень поддержки держался целый год И теперь цена ее пробила И давайте рассмотрим цели для понижения а, Смотрите, здесь а, простирается такой огромный карман И мы можем уйти далеко вниз а, Естественно, первая цель, первая цель для понижения То есть еще не все потеряно а, Первая цель для понижения находится в районе Сейчас скажу Это у нас 0,75 долларов Здесь же находится небольшой локальный уровень поддержки Вот в данном месте Вот это место Если вдруг мы проведем и этот локальный уровень поддержки То мы можем устремиться уже до значения 0,4 доллара Dash находится на хорошей области поддержки Следующая цель для покупки это у нас 65 долларов Здесь находится очень сильный уровень поддержки и здесь можно а, докупить немного дэш в данном месте. Салана также находится на хорошем уровне поддержки, следующая цель это 60 долларов. С компаундом все понятно, то есть опять-таки круглый круглое значение 100, мы уже долго на ней находимся и это хорошее место для покупки. Элронт может пойти еще ниже, то есть мы здесь совершили отскок сначала от уровня поддержки 100. Потом мы дошли до уровня сопротивления 200, естественно, я округляю. Теперь мы отскочили от данного уровня сопротивления и вновь движемся к отметке 100. Поэтому на значении 100 можно присмотреться к покупке. Обязательно покупайте частями, естественно, это не финансовый совет, это то, что лично я делаю. То есть мы здесь видим просадку уже примерно, давайте посмотрим во сколько. Примерно в 70-80% Это довольно внушительно Поэтому уровень 100 это хорошая возможность для покупки Для XRP такой возможностью служит уровень 0,5 доллара Напоминаю, что мы находимся в огромном накоплении XRP есть свой характер движения То есть вот наше накопление образуется в данном месте я жду примерно вот такого Теперь я хочу вам кое-что показать, что вы просто задумались Смотрите, возьмем любую валюту страны То есть рубль, гривны и так далее Вот возьму я доллар, рубль Давайте это найдем USD, рубль а Что мы видим? Мы видим, что актив если вот так можно назвать, постоянно растет. Естественно, доллар стоит на первом месте. То есть доллар у нас бесконечно растет по отношению к рублю. Естественно, если я переверну график и возьму здесь не доллар-рубль, а рубль-доллар, то есть поставлю рубль на первое место, то мы увидим, что полнейший скам, То есть мы идем просто на днище. А теперь смотрите, мы знаем, что криптовалюту во всем мире принимают в качестве валюты, в принципе, и платежного средства. То есть многие страны уже приняли Криптовалюту в качестве платежного средства Многие компании принимают криптовалюту в качестве платежного средства И уже криптовалютой можно что-либо оплачивать То есть криптовалюту можно назвать уже валютой Поскольку благодаря этой валюте происходит обмен И теперь взглянем на курс биткоина к доллару И что мы видим? Мы видим, что биткоин, естественно, постоянно растет И если я возьму уже доллар поставлю на первое место. То есть график возьмем доллар, биткоин. Давайте посмотрим, есть ли здесь такой график. Не думаю, что он есть. Ну-ка, доллар, BTC. Нету. А тогда я просто сделаю вот так вот. Инвертировать шкалу. Вот примерно такое мы увидим. То есть получается, что доллар это полнейший скам и он идет на полнейшее дно. Получается, что уже второстепенные валюты по типу рубля... Это скам вдвойне, скам в квадрате. А теперь представьте, чем мы пользуемся. Так вот, лично я держу, естественно, и криптовалюту, и валюту. Из валюты только доллары и евро, чисто для диверсификации, чтобы были... Держу я фондовый рынок, то есть акции и держу драгоценные металлы, золото и серебро Когда на рынке у нас страх и неопределенность на всем рынке, то золото естественно у нас растет Мы здесь уже видим небольшой рост, но как такового колоссального страха у нас еще не было Я уже делал пример, что фондовый рынок в 2000 году падал, а золото в то время начало расти и когда фондовый рынок стоял на одном месте, золото выросло на 600-700%. Естественно, это не очень много по сравнению с криптовалютой, но, тем не менее, это защитный актив, который нужно держать чисто для безопасности. Золото не нужно использовать как что-либо такое для инвестирования, что принесет прибыль. Это чисто защитный актив. Так вот, почему же я радуюсь, что вот э, валюта моей страны падает, то есть рубль уже по 80? Я этому очень сильно рад, потому что я управляю своим капиталом грамотно. То есть у меня весь капитал держится в активах а которые непосредственно связаны с долларом. То есть биткоин доллар, там фейсбук доллар и так далее. Я могу это продать, я получу взамен доллары. А эти доллары я уже могу обменять на рубли. Если э, рубль упадет в два раза, и доллар, естественно, будет ну там по 140, то получается, что мой капитал в рублях увеличится в два раза. Но и я, естественно, не дурак, чтобы переводить все рубль в рубли, просто будет такой приятный факт. Именно поэтому я радуюсь, потому что мои активы, которые у меня есть, дают невозможность а получить больше рублей. То есть я могу вывести часть, когда мне нужно, и у меня будет больше рублей. Поэтому при грамотном распределении капитала падение рубля, допустим, мне, во-первых, безразлично, а во-вторых, даже приносит мне некую радость. В общем, не храните деньги в рублях, в гривнах, в белорусских рублях или чем-то подобном. Это все полнейший скам. Итак, что еще можно сказать про биткоин? Здесь можно рисовать трендовую линию. Трендовая линия, которая была трендовая линия сопротивления. Цена, естественно, ее пробила, и теперь мы вновь тестируем данную трендовую линию. Если мы от нее отскочим, мы можем потенциально дать движение вверх, и, естественно, движение к уровню 45 тысяч, который будет служить решающим фактором. Здесь слева мы видим возникновение свечи с длинным телом на дневном таймфрейме. А свойства длинных тел то есть середина и основание данного тела, служат хорошей локальной. Областью поддержки или сопротивления. То есть это данное место и данное место. Давайте откроем H4, чтобы было более видно. И вот, здесь находятся локальные области поддержки. Мы сейчас отскакиваем от одной из них. На недельном таймфрейме полнейшая неопределенность. То есть здесь у нас... А цена стоит на одном месте и присутствует неопределенность Мы стоим в диапазоне от 30 до 40 тысяч Каких-то факторов для повышения или понижения я не вижу Если мы взглянем на график Total, то есть общая рыночная капитализация криптовалют То здесь мы видим вот такую вот картину Присутствует а, свеча на повышение, то есть бычья свеча, и внутри этой свечи содержится три медвежьих свечи. Это э, фактор для повышения локального. То есть локально мы можем увидеть небольшое движение вверх, ну хотя бы вот до сюда. Но это максимум, что мы можем увидеть, а в целом ситуация негативная. То есть идет у нас нисходящий тренд. Давайте откроем дневной таймфрейм. Здесь, если нарисую трендовую линию, то мы даже ее особо и не пробили. Вот наш трендовая линия. Мы ее закололи, но не пробили, то есть здесь у нас по-прежнему тренд нисходящий Локальный уровень поддержки находится на значении 1,5 триллионов Если мы его пробьем, то мы можем устремиться до значения 1,10 триллионов, то есть вот до сюда А естественно, падение капитализации может провоцировать падение биткоина даже ниже 30 тысяч Надеюсь, что биткоин пойдет еще ниже, это даст возможность закупиться получше Надеюсь, что он будет 20 тысяч Может быть даже 15 тысяч Очень на это надеюсь Но очень в этом сомневаюсь Я с 1 января откупаю все это падение Абсолютно каждый день Я буду продолжать это делать И ждать дальнейшего роста Лично я уверен в том Что спустя время Я получу просто колоссальную прибыль Вот на этом всем деле И на этом проекте Который я сделал с 1 января Я просто в этом не сомневаюсь Поэтому чем ниже идет биткоин Чем, чем ниже идет криптовалюта Тем лучше лично для меня На падение я радуюсь А на росте я грущу Потому что я больше не могу выгодно закупиться Друзья а на этом наше видео к концу Пишите в комментариях ваше мнение, что будет с биткоином Как вы думаете, пишите альткоины Для разбора, пишите в комментариях что-нибудь Ставьте это видео палец вверх Я благодарю вас за вашу поддержку Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик Подписывайтесь на телеграм канал, там прикуси свои покупки Ссылочка будет в описании Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте И всем пока!